Существуют более э, профессиональные варианты лечебной органики. Это тоже органические флешки, но это органика более древняя, ей там около 20 тысяч лет, как говорят. Здесь ловушка уже, видите, нанесена, ловушка нанесена уже. Но, э, эту флешку она обладает большей скоростью захвата негативной энергии, можно просто в руке держать. И проговаривать проблему. Можно а, прикладывать а, к зонам пупа, говорить здоровье. И проблемы здоровья будут уходить на флешку и утилизироваться. И сразу потом здоровье на тупок положили на 4 секунды. И потом раз, и болезнь, которая мешала здоровью, брали коробочку. Да, все просто. То же самое, там, да, дела, да, и сложности в делах уйдут в коробочку. Дилемма, а, тайны, гороскоп, то есть можно сняться. Все от заявки зависит, и потом положить себя в коробочку болезнь Единственное, что флешка не любит влаги. И ну, поэтому если вы даете ее в руки или сами берете, то есть может образоваться излишняя влага, и поэтому лучше через бумажную салфетку все это делать. Ну, можно носить эту флешку как защиту. Можно как защиту носить от негативных воздействий. Ее завернуть в бумажную салфетку и положить в левый карман в те моменты, когда вы чувствуете, что на вас оказывается негативное воздействие. Носить постоянно в левом кармане не надо. То есть, вот, когда вы работаете с человеком, да, вы слушаете негатив какой-то, бываете в местах, где есть негатив. Все, и вы, э, потом э, флешка побывала у вас в левом кармане, ну, какое-то время, и вы потом ее, она уже будучи в кармане, утилизировать негативную энергию, при этом влага образуется, и лучше бумажной салфеткой ее обернуть, чтобы влагу эту впитать. И потом крышку прячете, коробочку. Все, она не надо.